Этот простой суп готовится из фасоли, риса и копченостей, обладает очень ярким и насыщенным вкусом и бесподобным ароматом. Рецепт довольно простой, так что несложно будет разобраться, попробуйте. Приготовим фасолевый суп с рисом в домашних условиях, варим фасоль вместе с костью от рульки около часа, через час убираем кости, закладываем томаты и мясо, через 15 минут добавляем обжаренный с луком. Гранатовым соком и паприкой рис, затем кладем кинзу и чеснок, готовый суп должен настояться под крышкой 10 минут, удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Фасоль предварительно замочите в холодной воде, рульку разберите на две части, мякоть и кость. Укладываем в кастрюлю кости промытую фасоль, Вливаем 2-5 литра воды, доводим до кипения и оставляем вариться на минимальном огне. На оливковом масле обжариваем измельченный лук, добавляем непромытый рис, обжариваем, пока рис не станет прозрачным. Добавляем паприку и гранатовый сок, перемешиваем и готовим несколько минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Через час извлекаем из кастрюли кость, добавляем в суп мясо и томаты. Варим 15 минут и добавляем лук с рисом, соль по вкусу. Через 5 минут закладываем измельченную кинзу и чеснок. Варим 2 минуты. Снимаем суп с огня и даем ему настояться под крышкой 10 минут. Подаем к столу с зеленью и сухариками. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк вот из чего готовим блюдо свиная рулька 1 килограмм варено копченое, фасоль красная 350 грамм предварительно замочить в холодной воде помидоры в собственном соку 500 грамм лук репчатый две штуки рис арбаря 120 грамм сок гранатовый 200 миллилитров масло оливковое 2 столовые ложки чеснок 2 зубчика кинза по вкусу паприка по вкусу. Соль и перец, по вкусу. Количество порций, 5-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи!